В предыдущей части Диджейрик узнает, что такое Ютуб, и он подумал, что если ему стать популярным ютубером. Через два дня он создал свой канал, к тому же он сделал свой первый ролик. Диджейрик говорит, всем привет! С вами Диджейрик, и сегодня я вам покажу, как стать настоящим певцом. Но видео набрало всего 10 просмотров и начали говорить, фу что за бред, это ужасно, удаляй свой канал. Он подумал что это неинтересно, и он решил снимать компьютерные игры, например, Косынка, Сапер и Пасьянс Паук. Удалил прошлое видео ведь у него был игровой компьютер с оперативкой 128 гигабайт. Он скачал Дум, стал Рога и Копыта. В 2008 году у него набралось 5000 подписчиков и он был очень счастлив.